Почему у вас мало денег, часть третья. Привет, дорогие друзья! С вами на связи Александр Андреянов, и я продолжаю серию видео о деньгах, полезных видео, которые меняют ваше мышление. То есть, они прям трансформируют, и вы осознаете, почему в вашей жизни мало денег. Итак, сегодня мы поговорим о том, на чем же нужно фокусировать свое внимание, если э, вы хотите разбогатеть и прям быть богатым, успешным, знаменитым ну и так далее, и так далее. То есть, если вы хотите всех лавров, вселенной, о которых э, мы все с вами мечтаем. И на самом деле, тема эта очень простая. Э, когда вы фокусируетесь на деньгах, фокусируетесь на прибыли, когда вы хотите, чтобы в вашей жизни было много процентов и вы, вроде вы купили весь мир то э, вы начинаете идти не туда, почему не туда, потому что сама по себе, само по себе это намерение иметь много денег, оно ну, какое-то абсурдное, э, почему абсурдное, э, потому что э, вы как бы делаете деньги ради денег и для того, чтобы у вас были деньги, вы начинаете упускать э, важные детали, ну например, вот, когда мы запускаем э, наши продукты, наши э, интернет-образование, мы сразу себе проговариваем э, такое намерение, как ценность. А сколько бы мы хотели, чтобы э, людей в этом мире стало здоровее? То есть это намерение, и это намерение сразу определяет. Ну, допустим, мы хотели бы, чтобы еще в этом месяце стало более, 200, допустим, здоровых людей. И мы концентрируем свое внимание не на потоках финансовых, сколько мы там в итоге заработаем, а мы концентрируем свое внимание на здоровых людях, потому что это итог нашей работы, это итог нашего служения, это, это итог э, нашей заботы о людях, сколько здоровых людей стало. И критерием является, как ну, показывает моя практика, совершенно не деньги. Если мы будем считать в деньгах, то получается, я э, в своей голове бы представлял, что я заработаю в этот месяц 2 миллиона рублей. И плевать бы я хотел, например, да, на тех там оздоровленных людей или осчастливленных людей. Я бы начинал бежать все время за деньгами. А вы бы, дорогие слушатели, да, дорогие участники программы, вы бы это чувствовали, что для меня вообще не важно, будет у вас там трансформация, станете вы здоровым, станете вы богатым. Я бы задумался только о деньгах. Поэтому... Если вы хотите, чтобы в вашей жизни было много денег, если вы хотите, чтобы люди приносили вам эти деньги, благодарили вас, вы должны понять для себя и задать себе такой ключевой вопрос. Напишите его на листочке, прям напишите, сейчас я его озвучу. Внимание, барабанная дробь, какую ценность я даю людям? Задайте себе этот вопрос и задавайте его постоянно, ежеминутно, если вы о нем помните. Увидели на стене этот листочек, задавайте этот вопрос себе, какую ценность я даю людям, и начинайте с этого, не начинайте с того, сколько стоят ваши массажные услуги, да вообще, ребят, вам могут принести миллион просто рублей, если вы вылечите какую-то маленькую болезнь, просто ваш человек отблагодарит, потому что он мучается, то есть, если вы станете целителем, и в вашей голове будет вот это осознание, что вы помогаете людям то у вас не будет вопроса денег вообще. Вы перестанете об этом думать, люди вам будут приносить эти деньги, благодарить вас будут за ваш труд. Поэтому задавайте себе вопрос, а какую ценность я оказываю сейчас людям, за что люди меня благодарят, что я такого вношу в их жизнь, что у них жизнь меняется, и они с благодарностью приносят мне деньги для того, чтобы хоть как-то меня отблагодарить за то, что я сделал для них. Фокусируйте свое внимание на ценности, что вы даете людям. И если вы еще не знаете, какую ценность вы можете оказывать людям, возьмите ручку, листочек и выпишите все ценности, которые вы можете давать. Ну, допустим, мыть полы, мыть посуду, покупать кому-то одежду, там, продукты бабушкам, мыть машину. В общем, выпишите вообще все-все-все, что у вас есть. У меня был список, наверное, из 40 пунктов. И потом я из этого пункта начал выбирать, а что я хочу делать, а что мне нравится, а что, что приносит пользу людям. И потом, когда я этот список уменьшал, уменьшал, уменьшал, у меня осталось где-то 2-3, может быть, 4 пункта. Это я могу проводить обучающие программы, то есть доносить до людей ту истину, которую я собрал, которую я провел через себя, которая превратилась в навык, я могу ей делиться, то есть это такая польза для людей. И, соответственно, за нее люди меня благодарят. Второе, что я для себя понял, что теми людьми, которыми я восхищаюсь, например, как Анна Сарой, или как, например, Дмитрий Лапшинов, или как там Вячеслав или Валентин. У меня много друзей, которые меня окружают. Я ими искренне восхищаюсь, там Венера, Евгения, Сергей, Вот всех, кого вы, может быть, еще не знаете, очень сильно я люблю, я им восхищаюсь. И я о них рассказываю другим людям. И получается, что другие люди узнают об этих уникальных людей через меня. И это тоже определенная ценность и ценность, которая называется продюсирование, то есть ценность, которая называется информирование. Я рассказываю людям о хороших людях, я делюсь э, этой информацией с огромным количеством людей, так мир узнает о хороших людях, то есть это тоже ценность продюсирования и, может быть, у вас она есть. Ну и так далее, и так далее. То есть я выбрал там 4-5 пунктов, которые являются моей сильной стороной, и которые мне нравятся. Самое важное что это приносит ценность другим людям, и люди за это готовы меня благодарить деньгами. Вот такое видео о том, почему вы еще не богаты, почему у вас еще там нет того количества денег или тех материальных благ, которые в вашей жизни уже могут быть, да? почему эти программы сидят в вашей голове. Я лишь хотел для вас дать. Если вы хотите более подробно разобраться в энергии денег, разобраться о том, как это работает, как научиться вперед отдавать, чем брать и вообще на начал фокусировать свое внимание, как перестать бегать за деньгами, как создавать многомиллиардные проекты, приходите на тренинг «Деньги». Он реально вам изменит ваше сознание. И я для вас там приготовил э, прекрасный сюрприз. С вами был Александр Андреянов. Как обычно, я вас прошу, согласны вы или нет, поделитесь под этим видео в комментариях. А Может быть вам что-то нравится, может быть не нравится, пишите все, обсудим. Это ваши эмоции, это ваши чувства, это прекрасно. Я считаю, что каждое мнение имеет ä, право существовать. Ну и соответственно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я буду теперь ä, мощнее еще выдавать, класснее контент, круче полезнее, потому что я понял, что это работает, это полезно для вас. Кстати, напишите в комментариях, вообще вам нравится такой формат, когда я выдаю такие вот короткие видео по конкретным темам. Если да, то напишите, что именно вы хотели бы от меня услышать, и я обязательно запишу это видео. Итак, прощаюсь, с вами был Александр Андреанов, создай себя, начни уже верить, ты великий человек, ты существо, которое создано можно сказать, самим Богом, Творцом на этой земле, чтобы через тебя Творец мог проявиться и создать все прекрасные блага. Я искренне тебя люблю, может быть, пока еще тебя не знаю, потому что ты есть, ты смотришь мои видео, и благодаря тебе я могу этим делиться. Пока-пока. Как-то так.